Муж с женой в примерочной магазина. Жена мужу, дорогой, вот возьми три рубашки и пару брючек. Муж, дорогая, но ну я не могу уже это все мерить. Ну возьми что-нибудь себе. Жена, дорогой, ну ты понимаешь, у меня столько вещей, что носить некогда. Из соседней кабинки доносится мужской голос. Мне такую женщину, где же вы ее нашли? Женщина так засмущалась. И говорит, мужчина, ну вы понимаете, вам не столько недостатков. Я и пью, и курю. Он, о боже, с вами и бухнуть можно. <ролкно> Подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Всем пока-пока.